1 января 2021 год peugeot 207 2007 год изготовлен ключ с кнопками логотип peugeot все как надо а ну дерните за ручку надо закрывать Сейчас заводим оригинальным ключом.